Ну что, друзья, будьте все здоровы, будьте все разумны. И обещанный эфир я сейчас проведу с вами. И вместе мы с вами увидим, где взять внутреннюю силу для того, чтобы справиться с той бедой, которая пришла к нам. Сильные люди создают хорошие времена. Трудные времена рождают сильных людей, хорошие времена создают слабых людей, слабые люди создают плохие времена. Сегодня я написала в своем посте об этом для того, чтобы напомнить вам и себе, а себе в первую очередь, я же тут психотерапевт, я же тут коуч-психолог, я же тут личность, понимаете, других же обучаю. Так вот, делюсь с вами. Эти дни я писала вам статьи, выходила в эфиры, преодолевая свою боль, преодолевая свою депрессию, да, я живой человек, и благодаря тому, что я не только изучаю то, что на меня сейчас сливается в виде боли, и как на всех вас сливается очень много боли, тот, кто живет в Украине, сейчас ощущает всю эту боль больше всего. И я это вижу, и видят многие люди. Кто из вас видит, что по-настоящему происходит в Украине, поставьте какой-то знак, чтобы я понимала. Но сегодня речь не будет о том, чтобы, как мне сказала одна девушка, написала в личку, что вы тут нацистские речи, типа, там, выдаете, девушка-россиянка. А в предыдущем эфире я говорила о том, что Украина ⁇ это миролюбивая страна, это чистые дома, ухоженные огороды, это порядок, в отличие от многих городов на периферии, которые в России. И это не обида, но она это услышала как обиду. Хотя в том эфире я говорила и про тех светлых, про те светлые умы, которых, которым полезно вам прислушиваться, а не только слушать пропаганду. Так вот, благодаря вот такой информации, которую я получаю, о страхах, о бойне, об уничтожении, а самое страшное – для меня, вот, ну, не то чтобы страшное, а, а дает мне знак, что людям нужно просветить их немножко умы, если, конечно, они меня услышат, что большая часть русского населения жила под ватой. Я буду сейчас говорить и про украинскую вату. Не думайте, что я сейчас буду только говорить про какие плохие россияне. Нет. Вот сегодня... Там в, в одной группе, вижу, пишет одна, до нее еще просто война, то в силе, той большой силе не добралась. Они находятся там где-то от Киева далеко. Так вот, до них еще только слышный залп, их еще не расстреливают. И вот она пишет, а у кого, кто может сказать мне, в какой аптеке можно купить а, омега-3 чистые судыны. А это перед эфиром буквально за 5 минут. И я подумала, это не просто так, я сегодняшнюю версию собиралась провести. Какие нахрен чистить судины. Если они, якщо они в тебе забиты хламом, и ты не понимаешь, где ты зараз? для чего ты сейчас, что проходит? ты просто сидишь тихенько где-то там в подвале, Ну пока що у тебя есть интернет, где можно купить, препарат зараз омега-3 чистые судины я подумала вата вата она и у российских головах и в украинских и в мире в целом и вот этот вот это вот это испытание которое сейчас пришло оно не просто так это испытание следующий после ковида и когда мы выживем кто выживет дальше еще будут испытания не думайте, что это все быстро закончится. И я вас не пугаю. Я просто к тому, что напомню еще раз, кто не читал мой пост. Трудные времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. А слабые люди создают плохие времена. Я не помню, кто это сказал. Кто-то из мудрых, кто-то кто помнит. Дайте мне, я не помню, откуда выражение. Но вот сейчас пришло время, что люди настолько расслабились, настолько булки расслабили. У них все есть. Интернет даже во время бомбежек. Пока. Пришли, повесили русский флаг в Донбассе. Сейчас те, кто в Донбассе, пишут, что вы нас бомбили 8 лет. Кто, кто вы? Это Украина, Донбасс. В ваш дом пришли, отжали кусок, а потом вы кричите, что вас бомбили. Ну, вот я пришла к вам и буду тут рассказывать, дайте мне вот статус в вашей квартире. Вы что будете делать? И люди не понимают, что вот эта тупость наша, Желчность, агрессия, зависть, лень и порождают такие трудные времена. И в эти трудные времена мы с вами одни выживут, а другие нахрен уйдут из этой жизни. Я об этом говорила давным-давно, еще до войны, и всегда говорю, что жизнь – это постоянный рост. Жизнь – это новое, это риск, это Обучение, это расширение сознания. Жизнь это развитие. И когда э, Милтон Эриксон, погуглите, не поленитесь, у кого визвилины работают, то такой Милтон Эриксон? Человек, который создал себя из страшной болезни с помощью ума. Потом он стал известным гипнотерапевтом и вообще терапию создал как неформальный гипнозом, можно лечить бессознательное. Все, что есть там, это хилинги, вот это вот, все это оттуда пошло, от Милтона Эриксона. Ну просто преподносят это по-другому, ну да бог с ним, какая разница, лишь бы работало. Так вот он сказал, люди живут до 30 лет, дальше они умирают, а хоронят их 80 лет. Понимаете? То есть трупы живут и разлагаются. Не хотим любить, принимать, идти на, на риски, трудиться, Знаете вам риски. Понимаете, о чем я, мои дорогие, мы застывшая масса вата. Россияне привыкли, что им в голову тихо внушают, что, она, что их война это миролюбивые действия. И вот я смотрю сейчас люди, у которых я учусь, спикер такие русские российские, Потому что Россия — это Украина. Начало России в Украине, так, кстати, на всякий случай. Запоминайте это. А, рус... а русские — это Московия. Но я сейчас не буду разжигать никаких войн. Просто потому, чтобы мы объединялись. Вот сейчас Дальше, позже будет глубинная практика. Такая, что у многих просто говно повылазит. Слезы будут лететь, и вы восстановите свою силу. А пока послушайте. Так вот, многие мною уважаемые специалисты из России говорят... Вот мне в личку пишут украинцы, мои ученики, что вы тут разводите про, про там про про учебу, про, про какой-то бизнес, у нас тут война. Он говорит, я не понимаю, какая война. Приходите на запасной. Да, Киевская Русь, да, с нее все началось. Да, надо знать историю. Еще раз напомню, Владимир, который стоит на Красной площади, он с трезубцем. Еще раз напомню, что Путин пошел... На кладбище, на, тот, на ту святыню, которая была разгромлена фашистом, и он сейчас обстреливает из э, ракет. Знаете, что это? Бабий Яр. То есть эти люди дважды должны пострадать от фашистов. Ну, это так, к слову. Итак, я сейчас не хочу разжигать, потому что дальше я дам практику, где нас это объединит. А сейчас просто послушайте и просто расширьте свои черепушки. Еще раз напомню, буду повторять как мантру. Трудные времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. Слабые люди создают плохие времена. То есть смотрите, мы до тех пор будем жить в этом аду. После ковида пришла вот эта ситуация. И после этой ситуации еще пойдут. Какие-то голодоморы придут, какие-то придут, потому что мы не хотим видеть и развиваться. Наша голова забита ватой. И это могут быть обычные люди, которые вышла вчера вот на улицу, пришла там в магазин. Парень говорит на русском языке. «Да, у вас там Зеленский такой, прям такой плохой, говорят. Я говорю, «С чего вы взяли?» «Это сейчас лидер номер один в мире, ему аплодируют весь мир, стоя». «А мне русский тут говорят». То есть, понимаете, я вот хочу, чтобы вы услышали и поняли. Когда ты не понимаешь, что э, твой фюрер э, идет отвоевывать другие территории, и преподносит тебе это за как сохранение земель русских, безопасность. С миротворческой операцией очередной пришел в Украину, потому что не получилось через Донбасс зайти. У него уже крыша поехала. И он не понимает, кстати, он понимает. Я вчера слушала, кто захочет, дам вам интересные материалы. Не, не, России, не украинских, вы не думали, что я только украинскими пользуюсь средствами информации. Нет, я слушаю зарубежных, российских, передовых, разных. Как в медицине должен быть консилиум, чтобы прийти, прийти к чему-то общему, а не только одним каким-то а, информацией какой-то довольствоваться и этим мнением жить. А суды мне треба прочищать, не только о 3 Понимаете, о чем я, да? Кто понимает про суды и омега-3, поставьте плюсик. Так вот, люди просто перестали думать, и они аплодируют стоя в свое величие и, и, значит, отслеживают правильные позиции Путин, но они не понимают, что он придет к ним, что он придет к вам. Вот сейчас нас уничтожат, мы выберемся. Сколько нас останется, все равно выберемся. Выберемся, потому что нас уже, ну, как бы, задело чересчур это все. Но вы не понимаете, что мир сейчас закрылся. Мыршин закрылся, и наказывают не Путин, а наказывают вас, вас, дорогие россияне. Потому что вы не думаете, что во времена 21-го столетия захватывать территории — это не есть хорошо. Это значит, что надо жить дружно, договариваться, жить в мире, любить друг друга, не разрушать устои, как, на которых выросла наша история. И вот те слабые люди — которые создают плохие времена, это как раз те, которые плюются, кидаются, не понимают, что происходит в мире и куда их ведет Путин. Люди еще не понимают, что уже мир для них закрыт. Да, не могут закрыть небо, о чем кричат многие, «Закройте небо, чтобы Путин не стрелял». Не могут, потому что если закроют небо над Украиной, это будет мировая война. А так пытаются хоть как-то сохранить цивилизацию, вообще мир мир. Работая вот таким образом через, через помощь Украине. Но с другой стороны, Путин не такой дурак. Он продумал все. Сейчас захлопнется крышка, и карта мир будет работать. Да, отстанете вы лет на 20. Может быть, там. Но это все ерунда. Кеномически это можно пережить. Вчера слушала Собчак вашу про. про... Про путинскую вашу барышню. Они тоже уже приходят чуть-чуть до тямы Так вот, это хорошо, если обойдется только вот экономически. Но люди уже устали. Они, они устали от этой лжи, от уничтожения. Они устали от этого террора. И они поднимутся, и там будет гражданская война. Такое возможно. Я не говорю, что так обязательно будет. Но такое предвещает. Так вот, вы не понимаете, что уничтожая сейчас Украину, вы на самом деле уничтожаете себя, мои дорогие. И я сейчас это говорю для того, чтобы сейчас чуть дальше провести с вами глубокую практику на восстановление своей личной силы. Так вот, пришло время серьезных перемен. И нам вот там вот, кто во что верит. Кто верит в высшие силы, кто в Бога, кто в Будду, кто, кто еще в что-то. Но есть то-то, что нами управляет и дает нам возможность. У нас с вами жизнь — это подарок. Кто-то не смог прийти в эту жизнь. Кто-то кому-то сделали аборт. Кто-то умер. Кто-то пришел и умер. Кто-то ушел и свои мечты не успел реализовать. Понимаете? А у нас с вами есть жизнь, есть подарок, который мы не умеем грамотно распорядиться. Поэтому я рекомендую проснуться. Потому что смотрите. Мы привыкли к хорошему. Вот еще раз напомню фразу, которую я сегодня озвучила, и буду повторять ее как мантру, и вам желаю ее запомнить. Трудные времена рождают сильных людей. Представляете, нам что, нужны трудные времена? Или нам нужно расти постоянно, идти шаг за шагом, строить свои бизнесы, строить отношения, развивать свои мозги. Мы что, ждем, что у нас трудности придут? Получайте. Так вот, трудные времена рождают сильных людей. Это вот Напомните, чего это выражение? Я не помню. Я где-то его нашла, и оно мне зашло, потому что я раньше это тоже слышала. Но это кто-то из великих сказал. А, сильные люди создают хорошие времена. То есть те, кто останутся, они создадут новую почву для новой жизни. Слышите меня, сейчас будем делать практику, вы поймете, к чему я. Слабые люди создают плохие времена. То есть мы настолько слабые. А слабые это в чем? Не думающие, сватой головой. Жадные, ленивые, живущие только одними привычками плохими. А аскезу мы себе не делаем. Аскеза – это не просто пост, например, да? Аскеза – это время от времени забирать у себя то, осознанно у себя отрывать то, к чему мы так привыкли. Кофе. Кстати, надо сделать себе аскезу на кофе. Я даже когда не хочу, я все равно его пью, это привычка я по утрам пью кофе, сделаю себе аскезу на кофе. Дальше, вы да, что-то любите, вам нужно от этого отказаться и просто взять себя в аскезу. А мы же не делаем эту аскезу. Поэтому трудные времена рождают сильных людей. Мы ждем, чтобы нас мир заставил болезнями, ощечинами, ковидом, еще чем-то. И он будет дальше продолжаться до тех пор, пока мы не проснемся. Поэтому хорошие люди создают слабых людей. Хорошие времена создают слабых людей. Мы слишком расслабляемся, мы слишком раскисаем. Мы настолько привыкаем к тому, что жизнь нам дала. Она нам дала интернет, она нам дала еду, она нам дает красивую одежду. Она нам дает, Господи, Бог нам столько всего, да? И мы вместо того, чтобы идти выполнять свою миссию, свою миссию на Земле быть счастливыми. Но счастливыми не в разъедании, разжирании и, и тупости, да? А в каком-то новом новом, новом новом развитии, понимаете? А мы не хотим развиваться. Мы боимся делать новые шаги. Нам страшно выступать на аудиторию. Мы расплываемся в довольствоваться за тем, что есть. При этом мы обманываем себя. И даже тех специалистов, с которыми я сейчас тут то работаю. Они боятся поднимать цены, довольствуются тем, что у них все есть, им денег не надо, но дело не в деньгах. Дело в том, что вы слишком привыкли, вас засосала вот эта рутина, когда у вас все хорошо. А тот, кто продает дорого, он уважает себя и притягивает людей, которые хотят тоже идти вверх. И получается, когда вот я говорила, что те, кто продают дешево, они растлевают людей, потому что те привыкли к халяве. Те привыкли ко всему вот такому вот. И если им не дали, дешево или бесплатно, хотя всего полно сегодня бесплатно, то они что, проклинают, они там... И вот это вот зло, вот так оно тоже развивается. Поэтому слабые люди рождают плохие времена. У нас много слабых людей, лживых, ленивых, боящихся делать что-то. У нас 95% людей на планете Земля — это трупы. Они не живут. Помните, еще раз напомню, кто присоединился. Милтон Эриксон, который вытащил себя из страшных болезней, полимеолита и других. У него такой мозг работал. Он создал э, гипноз, неформальный гипноз, то есть э, программирование своего мозга. И он вытащил себя, и ему уже там ну, вообще сказали врачи, что он не доживет до утра. И у него была задача до утра дожить, потому что была установка, если до утра доживу, значит я буду жить. Кто понял, этот, кто понял эту фишку? Сейчас, когда будем делать практику, вам это лучше подойдет, будет лучше зайдет. Пишите, пожалуйста, в чате. Если вы сейчас не будете писать, вы просто биомасса, просто ленивая биомасса. Вы просто знаете это, я не стесняюсь это сказать. Потому что я тренер вещества развития, я психотерапевт, и моя задача вам сказать правду. Поэтому слабые люди создают плохие времена. И поэтому пришло время серьезных перемен, и нам Вселенная напоминает, что пора проснуться. Потому что мы так привыкли к хорошему, что расти не хотим, и мы плюемся, уничтожаем друг друга. И вы не понимаете, и не хотите понять многие, что если вы не развиваете свой мозг забитый ватой пропагандой Путина или каких-то других манипуляций, то вас жизнь заставит, нас всех жизнь заставит столкнуться с очень большими переменами. Потому что человек живет в этом мире для развития. А не только для омега-3, чтобы суды не почистить, понимаете? Суды не треба чистить, развитием. И выполнять сейчас свою миссию на земле, думая, что после себя оставишь, когда тебя заберет эту жизнь. Нынешняя бомбежка в Украине или путинские путинские репрессии в России. Или вы думаете, что вы припетляете? Нет. Вселенная, Бог, вы когда-то договорились со своей душой, придя в этот мир, что-то делать для того, чтобы становиться счастливыми. Делать, делать, делать что-то новое. Рисковать, делать. Если вы не рисковали, если вы, вы расплылись вот в этом, вот, в этом вот, вот вам все хорошо, то нам с вами, вам, мне, любому из нас, нам дается напоминалка. Вот просто я сейчас говорю, с таких высоких понятий Сознания, сознания мозга и бессознательного, и вселенной, потому что мы являемся частью этой вселенной. И если мы все вместе сейчас будем делать практику, собирать эту силу, посылать любовь, восстанавливать свое «я» и чиститься от всякого дерьма, который мы накопили в виде ваты и каких-то других пропагандистских всяких установок, значит, вы будете становиться здоровее. Если не будете, значит, умрете. Причем умрете раньше, чем вы договорились со своей душой, когда вы сюда пришли. Кто это понял? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Поэтому люди живут до 30 лет, хоронят их 80. Остальное время они не живут, они мертвы, они трупы. Вы поймите меня сейчас, кто меня понимает, дайте мне обратную связь, пожалуйста. Не будьте ватой. Спасибо за вашу адекватность. Вижу, что есть нормальные, адекватные люди. Потому что вату уничтожают как навоз. Я вижу, что, как скидывают мне видео... И ребят военнослужащих 18-19 лет берут в плен. И так, не так, как в России, их никто не убивает. Их никто над ними не издевается, как над нашими издевается. Просто берут интервью, спрашивают откуда, дают звонить маме. Не знаю, я бы на месте властей, я бы их поставила выравнивать те героины, которые они сделали, но я сейчас не об этом. Я сейчас говорю о более высоких вещах глубоких. Жизнь это постоянно, регулярное развитие ума, души и тела. Еще раз ума, души и тела. Еще раз развитие ума, души и тела. Если ваш ум запускает вату и вы соглашаетесь с тем, что у вас ура, Крым отжали, ой, Молдова пошла на Молдову, ой, в Сирии посадили там своего там и в Украине там посадят там какого-то своего Очередной Крым наш, значит, вы вата. Понимаете? Вы не понимаете, что следующий будете вы. На очереди будете вы. И если вы этого не понимаете, значит, вы вата. Поэтому для ума рекомендую изучать эхо Москвы. Если у вас есть доступ, у кого нет, дайте, дайте мне, напишите мне в директ, я вам отправлю интересные факты, которые туда приглашают людей разных. Русских экономистов, политологов, социологов. Причем, ну как бы вот ну, не, не про украинских, а просто разумных, адекватных людей. И если у вас нет доступа туда по какой-то причине, то я вам дам ссылки, скидки, ссылки дам, я вам просто дам личку послушайте. Это для ума. Итак, развитие ума. А почему это выгодно? Кому это выгодно? Почему так происходит? Для украинцев, это для россиян, для украинцев. Судыны, бляха, чистить надо не только омега-3. Это я напоминаю. Кто захочет послушать кто подсоединился послушайте вначале о чем это я не единым только хлебом жив человек не единым только телом есть еще более высокие вещи как вы думаете о чем вы думаете поэтому во времена когда идет война когда идут обстрел вам нужно думать как вам нужно выжить и вообще зачем вы живете и что с вами вообще произошло, почему вы сюда пришли? Почему я сейчас в Египте, а не дома? На 15 марта я взяла билет ехать домой. Теперь я не знаю, куда попаду. И хочу вам сказать, вот дальше будет практика, еще буквально 3-5 минут, и будет практика глубокая транс-медитация на восстановление своей личной силы. Еще вам хочу сказать. Я работаю с вами, делаю веду эфир пишу статьи каждый божий день. Одну-две статьи, сейчас новая статья. Кстати, почитайте для многих из вас будет просто открытием то, что вы прочитаете. Вот, Так вот, я сама тоже переживаю, переживаю очень сильно. Переживаю, и душа болит, и дупресняк себя загнала, еле вытащила себя, потому что дома моих тоже убивают, они сидят по подвалам, кто-то уехал, кто-то сидит, разрушаются дома, кого-то уже нет, и мне здесь тяжело. Но с другой стороны, я подумала, почему я здесь? Зачем? Не почему, а зачем я здесь, а не дома? Да, умереть проще вместе со своими родными. Я подумала, господи, зачем я здесь? И как только я подумала, зачем я здесь, как только я подумала, зачем я здесь, ко мне пришла, пришла информация, которую я нашла. Буквально, буквально через полчаса она пришла мне информация. Вот она такая. Глядя на нашего президента сейчас, я и раньше наблюдала в нем какую-то чистоту, светлость, я понимала, и, и другие там говорят, что он там клоун, клоун, артист, он умеет держать. Друзья мои, мы все артисты в этой жизни, и свою роль надо уметь грамотно выполнять. Поэтому, когда многие говорят, что вот он актер, вот она а, а, там клоун, вот там арестович у нас, так очень сильная личность, я над ним наблюдаю, многие там по поводу его ума и гибкости. Он когда-то играл в каких-то ролях, даже женские роли играл, и сейчас там боты там часто там его подкалывают, но это от злобы. Так вот, все мы с вами актеры в этой жизни, от того, какую роль ты и как ты эту роль выполняешь, зависит твоя жизнь. Так вот, глядя на этого Зеленского, я понимала, что он неопытный. Люди устали от этой власти, которая их обдирает. Вот Майдан поднялся за свою независимость, желание вступить в Евросоюз. Куда тут Россия? Ну как, куда мы отпустим Райкураин? Да вы что? И тут убегает этот наш, в Ростов-на-Дону, предыдущий там, как его, Янукович. Люди радовались, что пришел этот молодой парень, потому что пришли, по сути, от усталости, от, от, от этих бывших властей, которые просто обдирали народ. А тут увидели, что он неопытный. И все, и понеслась. Клоун, да не ту власть, да не, да не тех взял, да не те, да не те. А он сказал, старых никого брать не будем, коррумпированных. Я тоже злилась, думаю, такое в стране, почему не берут старых, тех, которые уже опытные. Потом начал разбираться глубже. А за старыми стоят снова олигархи, потому что так просто пройти его власть не так просто, вы это знаете. И я наблюдала за этим человеком, я наблюдала за этим молодым, юным парнем, он мне, кстати, в сыновьях годится, Али Зеленским. И вот сейчас, когда говорят, вот некоторые пишут, да, это какой-то сценарий, да даже есть это сценарий, мы сами все создаем свои сценарии. А знаете, на чем его сценарий? Вот сториз сегодня, полистайте мои, я нашла этот сториз, себе тоже скачала. Этот парень он мечтает. Он создал этот фильм «Слуга народа». Или кто-то ему создал. Я не знаю, как этот сценарий создался, но он сейчас идет практически по сценарию. Потому что мир переполнен злом. И он сейчас потихоньку его освобождает. Как? Что у меня сейчас стало силой? Я не теряю мысли, не думайте. Он мечтает. Он мечтает о будущем. И его нейронные сети, его неокортекс думает о будущем. И он как придурочный, в хорошем смысле, мечтатель, то его мечты сбываются. И вот те люди, которые сейчас слышат его на его энергиях, идут за ним именно поэтому он как мессия что-то типа этого. Да, да, это смешно, но это так. И тут я поняла, господи, чего это раскисло. Ведь вся моя работа, все мои тренинги, все мои курсы, вся моя работа, прежде всего, построена на базовом. Чего ты хочешь, о чем ты мечтаешь, пиши каждый божий день о своих мечтах будь открытым, благодарным. Это главная тема всех моих материалов, во всех моих фейнгах. Здоровье, отношения, деньги. И тут до меня дошло. Вот он, вот он парень, за которого нужно цепляться и поддерживать. Почему? Я прошу вас, пишите о своих мечтах. Мечтайте, думайте и благодарите за то, что у вас сегодня есть. Мечтайте и благодарите за каждый момент. Если у вас руки, благодарите. Нет одной руки, благодарите за ту вторую руку которое есть. Нет одного глаза. Благодарите за то, что хоть один видит. Я утрирую, вы понимаете, о чем я. Так вот, мечтать и благодарить. Поэтому, когда мы привыкли ко всему хорошему, то это хорошее рождает плохих людей. Мы раскисаем, как, как говно, которое воняет. Мы разлагаемся. И, поэтому, что, и потому, что мы не растем мы не хотим мечтать, делать, мы не хотим идти на трудности, мы не хотим преодолевать трудно, какие-то барьеры преодолевать. Аскезу проходить. Нам дается эта аскеза. Понимаете? Не хотите сами? Нате вам! Нать вам ковид, нате вам вот эту войну. Сейчас, по сути, Украина в центре. Украина Украина, это все. Есть такое сейчас выражение, какое-то, такое символическое. Украина это все. Вполне может быть. Предвлекают, что Через какое-то время, не через месяц, через два, больше, конечно же, месяц, три-пять лет, десять лет, Украина будет главной, главной в мире. Конечно, у меня сейчас мороз, похоже, я думаю, и так просто прийти. Но получается, что это маленькая Украина, которая пытается выбрать право на самостоятельную жизнь, за ней наблюдает сейчас весь мир. Люди умирают, гибнут, и он уже как фашист уничтожает роддомы, больницы, а преподносят России, что это операция, спецоперация. И я за то, чтобы вата, которая в ваших головах, и вы радуетесь, когда отжимает очередной, очередной кусок земли, неважно, в Грузии, в Молдове, в Сирии или в Украине, я хочу, чтобы вы поняли, что это ваша вата, и наша вата тоже, про судыны, да, я сказала. Сейчас дальше будем делать практику на воссоединение и обретение личной силы изнутри, Трансмитация сейчас будет глубокая. Поэтому вот эти вещи важно понять сейчас, потому что если вы сейчас не понимаете, куда вы ведете своего фюрера, ну как вам сказать, ведете, вы просто согласились с этой ватой. Вы многие радуются, когда я уже вижу многих, многие там их все меньше и меньше, правда, но они все равно есть эти, которые злобные по поводу того, что происходит. Вот на Донбассе. ну какой Донбасс это Украина? Вы согласились с тем, чтобы не развиваться, чтобы быть вот такими недалекими. То же самое украинцы. Они тоже раскисли. Они привыкли ко всему хорошему. Они привыкли к тому, что не растет доллар. Я вчера, между прочим, получила пенсию. Да. Где вы такое видели, что в военное время была пенсия? Я такого не помню. Я такого не помню. Я была в шоке, я была готова потому что я буду в чужой стране выживать, работать, продолжать работать в онлайн, это моя основная работа. Я думала, как мне тут выбор, выйти. Я уже искала разные варианты. Я свыкла, свыкла с тем, что не будет пенсии. А я вчера пенсию получила. И даже на две больше. Гривен, не рублей. А шумок сколько было у нас таких правителей? Доллар рос за неделю в 10 раз при Порошенко. Мам не выплачивали ни зарплаты, ни пенсии, когда были вот эти передряги. Потому что в стране шла, в стране шел деребан. Для меня это как для человека уже не молодого, я как стреляха тортила уже, видела, видела много, прожила. И по странам езжу и дома, знаю, что происходит в стране. Поэтому для украинцев, сейчас про вату россиян рассказала, я расскажу про вату украинцев. Не хотят тоже развиваться. Не хотят. В обидах, в желчи. А, расслабились. Им не такой Зеленский был. А, они легко шли на пропаганду, русскую пропаганду. Моя хата с краю. И так далее, и так далее. И вот сейчас вот это судыны Омега-3. Кто может мне найти судына Омега-3? Она сидит в подвале, там, дайте мне судыны Омега-3. Понимаете? То есть есть суды, надо чистить. Не омегаю три. А надо слушать умных людей, чистить ум, душу и тело. Я сказала, ум — это читать разных людей, ни одного человека. Кому интересно, скиньте мне в директором, дам интересные материалы, чтобы чуть-чуть шире понимали, что происходит в мире. Не обязательно с украинского видения. Душа — это, это как вы относитесь к себе и к людям. Спасибо большое за ваши сердечки. Душа – это как вы относитесь к себе и к людям. Еще раз, это душа – это относится как вы к себе и к людям. Как вы себя любите, уважаете, следите за этим телом, делаете зарядку, умеете говорить, умеете общаться, принимать других людей – это тоже развитие. И это вата украинцев. И она общая. Теперь уже и с россиянами. Поэтому то, что происходит сейчас в мире – это кара. И она будет до тех пор повторяться, пока не очистит, мы сами себя очищаем. Идет самоочищение, биологический отбор. Кто понимает, что такое биологический отбор, поставьте плюсик, пожалуйста. Так вот, когда в голове вата приходят вот такие вот товарищи, которые нам совсем не товарищи. Когда в голове вата у россиян, что Крым наш, Донбас наш, Донбас это и так далее, это вата. Когда украинцы говорят, во время войны, примеры привожу, сидящий в подвале, пишет, у нее пока интернет есть, она, а кто может мы не купить и судыны у мега -три? О чем можно говорить? Человек даже не понимает, что его судыны надо чистить не у мега-3, а надо образовываться, надо вкладывать свои мозги деньги, время. Да, трещат наши нейронные сети, да, трещат наши нейронные сети. Когда не влазит, эта вата не пускает. Да, не один год. Я ä, прожила на этом свете 62 года, спасибо мне Гос Господь дал. И я знаю, что такое славковая вата. Но я знаю, сколько я в себя вложила, и денег, и времени, и нервов, и сил, сколько я потеряла, утратила, чтобы снова приобрести. Поэтому для того, чтобы вы что-то приобрели, мы с вами что-то приобрели, будьте готовы потерять. Если вовремя вы не развивались, вовремя вы не вкладывали в свои мозги, не учились быть грамотными, умными, разбираться в, в экономике, в международных правах, в, в каких-то языки. Вот сейчас меня наказывает, что я до сих пор не знаю английский, я его-бы-был-еле-еле. И да, я понимаю, что надо учить. Вот и одна из причин, почему я езжу по странам, чтобы изучить язык. Но пока обхожусь как-то. По чуть-чуть там что-то говорю, где-то включаю переводчик. Но это маяк, мое наказание, я это знаю. Так и есть, мы жертвы до конца не вылезли, когда, тогда дух окрепнет, да, и страха не будет. Именно поэтому происходит вот то, чтобы мы очнулись, потому что, еще раз напомню, кто присоединился. Милтон Эриксон, погуглите. Кто знает, кто такой Милтон Эриксон, поставьте плюсик, кто не знает, поставьте нолик. Можете не писать вообще, если вы вата. Просто слушайте вот тупо как вата и ничего не пишете. Это ваш выбор. А моя задача вам прочистить ваши омега судыны. Так вот, Милтон Эриксон сказал, человек живет до 30 лет, дальше он умирает, а хоронит его 80. Потому что смысл жизни – это развитие, это стресс, это прохождение рубиконов. И не только деньги зарабатывать, а смотреть, что происходит в мире. Наблюдать, кто кем манипулирует, в какой стране я живу и что происходит. Почему я в 21 веке радуюсь, Крым наш. Почему я радуюсь, когда убивают на Донбассе, в Киеве, в Херсоне? Я говорю про многих россиян, которые сейчас вот смотрю в чатах. Это просто, просто больно смотреть. Но вы не понимаете, еще раз повторюсь, что подсоединяется. После уничтожения Украины ее, кстати, не уничтожат, она будет стоять до последнего. Останется три человека, пять человек, но они все равно останутся. Потому что им помогает весь мир сейчас, а вы еще до сих пор не понимаете, что пришло время зла, время перемен. Так вот, после того, как уничтожат Украину, а вас уже захлопнули и дальше будут захлопывать. Даже если у вас останется карта мир, у вас уже не будет ни самолетостроения, ни айфонов новых, ничего. Потому что вы тоже, подвя... вы тоже под... к миру подвязаны, россияне. Вам просто придется быть подверженным террору. Террору этого Путина. Вы что, не понимаете? Поэтому я сейчас подвожу к тому, что вата у всех у головах. У каждого своя вата. И после ковида, после этой войны придет еще испытание. До тех пор, пока вселенная, не знаю, как это назвать, вселенная, и создатель в разных направлениях, по-разному говорят, до тех пор, пока... Мы не очистимся сами. Сейчас многие маги закрывают поле над Украиной. Черная магия, естественно, пользуется ею Путин. Это вы тоже знаете, я думаю, ничего нового, да? А что такое магия? Это фокус внимания на, на, на каких-то силах, которые люди удерживают для того, чтобы создать этот купол. Кто это понимает? Дайте, пожалуйста, какой-то плюсик поставьте. Поэтому там, кто может, работать и помогает сохранить вот это равновесие. Но каждый из вас должен понимать, что все внутри вас. Если у вас не работает ум, вы, у вас вата в голове, у меня, у вас, у кого-то из нас, да? не важно, путинская это вата-пропаганда или это омега-3, кто понимает, что такое омега-3, почему я написала, да? украинская, да? то ну, мы будем невежественны, тупыми людьми. Понимаете? И на нас будет вот сваливаться дальше и дальше. Если не работает, если не работает душа, мы злые, мы э, используем только матюки и злобу. У нас сейчас идет. понятно, что сейчас крик души. Я сама там писала, давала в Торисах и везде пишу про против... Кстати, против войны не пишите. Мы, мы бессознательно э, программируем война. Пишите мир. За мир. Мы не понимаем, как работает бессознательное. Против не, бессознательно не понимает. Идет коллективное программирование. Против войны это будет вечная война. Значит, просто за мир. Спасибо большое за ваши крестики и ваши сердечки. Если ум ваш не работает, вы сидите и вы ищете омега 3 для очистки сосудов в подвалах украинцы. Если вы россияне, у вас мозги не работают и тоже вато, как у этих омега 3 то... И радуетесь, что идет Россия, и Россия убивает сейчас, уничтожает Украину, и вы типа не понимаете ничего, просто запомните, что придет новое испытание. Сначала от вашего Путлера, вас тоже там будут уничтожать. Мало того, что все сообщество вас закрыло, он сейчас использует все возможные провокации. Сейчас уже даже идут предположения, чтобы закрывать информационные просторы будут рассказывать, чтобы Зеленский сдался, чтобы все капиталировал, То есть он использует все, всю гитлеровскую и даже дальше пошел. Вот просто, просто будьте готовы. Так вот, люди борются, люди стараются, и кто-то за нас молится. Но если мы сами с вами душу свою плюем, друг на друга кидаемся, друг на друга матюкаемся, друг друга обзываем, Чатах, мы создаем эгрегор негатива и тем самым помогаем кому как вы думаете злым силам тем которыми работает сейчас ваш наш общий благодетель путлер почему благодетель а он нас учит с помощью путлера сейчас учит всех потому что запомните если у вас ум не работает и душа не работает, все закрыто, то тело болеет, то тело трусится от страха. Потому что жизнь для того дана, чтобы мы развивались и проходили новые трудности. Они а боялись и присасывались к ржавой батарее к тому, что уже есть, и мы боимся выйти за пределы нового. Кто понимает о чем? Я поставьте единички в чат. Итак, у каждого из нас своя вата. Мы сами подвели себя к черте. У русских вата, что Путлер непобедим, и они верят в том, что происходит в Украине. Миротворческая миссия. А у украинцев своя вата. Все будет доброе. Э, Омега-3. Э, злоба, зависть друг на друга. Э, и нежелание расти. Нежелание расти, ум не прокачивать, не обучаться, душу не прокачиваться. Ну, например, тики на Бога надеемся, у Бога тельки молимся. А потом выходим из церкви и ходим и обсуждаем друг друга. Я тоже это видел. Я сейчас говорю то, что я вижу в этой жизни. Я сама тоже имею кучу всевозможных грехов. Сейчас мы будем с вами вместе это делать, я тоже буду слух их высказывать. И мы сейчас будем с вами делать очень глубокую транс-медитацию. Поэтому сейчас или мы выживем и будем людьми, посылать друг другу любовь и понимать, и чуть-чуть мозг расширять, расширять, или мы все умрем, а выживут, а те, кто выживут, будут станут сильными людьми, и будут создавать, и будут создавать то, что я вначале сказала. Трудные времена рождают сильных людей. Потому что выживут только. В трудные времена сильные. Кто-то понимает? Сейчас будем делать глубокую практику. Приготовьтесь. В трудные времена рождают сильных людей. Как вы понимаете, их слабых что? Они уйдут сами от страха. Они уйдут сами от злобы. Их уничтожат. Они сами уничтожатся. Кто-то понимает, единичку учат. Кто будет слушать записи, тоже это делайте. Вы сейчас идет глубокое сознание. Потому что дальше будет транс-медитация, глубокая практика. Дальше. Сильные люди создают хорошие времена. Те, кто выживут, будут создавать хорошие времена. Это закон жизни, это я придумала. Кто-то понимает двоечку в чат. Кто-то даже кто будет слушать записи. Слабые люди создают плохие времена. То есть мы сейчас с вами слабые, алчные, тупые, бездушные, злые. И мы создаем еще больше.. Плохие времена. Кто это понимает, троечку чат. И эти слабые создают снова плохие времена. Вот вам круговорот воды в природе. Четыре. Кто понимает? Слабые люди создают плохие времена. Таким образом, мы переходим к практике. Что нужно делать, чтобы выйти из этого порочного круга? Первое. Покаяться. Честно, в чем вы и умом, и душой наговнячили. Я буду сейчас делать вместе с вами. Например, сто ленюсь, там, обманываю себя, не выстраиваю личные границы, перекидываю ответ. Но сейчас будем делать практику, поймете. Итак, первое. Покаяться. Дальше. Поблагодарить за подарок жизнь, которую используем. Часто мы эту жизнь используем не по назначению. Бог нам дал эту жизнь, чтобы мы выполняли свою миссию, были счастливы через развитие и не жили трупами. Третье. Спросить у себя, а что я буду делать? Что будет вообще, когда я вду из жизни? что оставлю после себя. Четвертое. Принять себя ватника и других ватников, на которых мы злимся, психуем, плюемся. Они тоже люди, просто загнанные, непонятно, ну понятно кем. Загнанные. Они делают свои ошибки, но мы их принимаем. И помолиться за них тоже. Я понимаю, что это непросто за своих убийц молиться, но это высокодуховно. Кто это понимает, поставьте единичку, пожалуйста. И помним, что сильные люди рождаются в тяжелые времена. Если готовы к практике, Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Сядьте ровно. Желательно сидя. Можете лечь, если вам удобно. Если будете слушать вечером, днем, мне важно когда, эта практика будет работать всегда. Итак. поехали руки кверху ладони кверху Тот, кто где-то будет слушать не знаю по возможности старайтесь войти в себя в наушниках слушать если шум какой-то лучше найти место где вы будете совершенно спокойны, чтобы вас никто не отвлекал у кого будет возможно бомбежка еще что-то найдете время место где вы можете отключиться и просто слушать и быть в соединении с собой Задача – соединиться с собой, найти свою внутреннюю силу. Итак, дышим 3-5 раз, вдох и выдох. И почувствуйте, как воздух проходит через все ваше тело. Вот я прямо сейчас почувствую, прямо как воздух прошел по моей голове, тяжелый такой. Вдыхаем, выдох через тело в землю. У кого-то уже сразу будет идти зевота, слезы. Дышим до тех пор, 3-5, ну 3 мало, 5 семь, девять раз максимум. И вдыхаем в себя чистый воздух, который соответствует цветам фиолетовым, зеленым, белым, цветам радуги, и увидите пожалуйста, как через вашу голову проходит поток от чего-то высокого, сильного, кто-то увидит Бога, кто-то увидит другой, другой образ, сильный, тот образ, который каждый верит в свой. Ангелов-хранителей. Поставьте за спиной. Они уже пришли, вы только подумали про них. Увидьте, пожалуйста, улыбающегося Будду, Иисуса Христа, мусульмане своего, в общем, мне важно, каждый вид своего сильного Бога, в который вы верите. Увидьте, пожалуйста, как Он улыбается и посылает Прям с каждым вдохом вдыхает у вас жизнь. И вы принимаете этот вдох, пропускаете от макушки через все тело и медленно пропускаете этот поток. И чувствуете, как волосы становятся какими-то светящими. Корни волос прям расслабляют и пропускают внутрь эту энергию. И это дыханием вы сейчас проводите через себя. Внутрь проходит эта волна цвета радуги от того высокого и сильного, что идет над вами. Возможно, кто-то почувствует, как рука ангелов или ангела или обоих положила вам на голову, и вы ощутили поддержку и заботу. И вы поняли, что вы не одни. Вы продолжаете дышать. И этот поток чистого, светлого дыхания в виде какой-то, как будто разноцветного вы его ощущаете, оно прям проходит через каждую клеточку. Сверху это. По коже проходит шея, спина, плечи, предплечья, кисти, опускается на живот, бедра, колени, эпиножные мышцы, стопы, пальцы. Вы ощущаете, как вы наполняетесь этой полной энергией любви от высших сил. И в этот момент, когда вы ощутили полностью себя в этом цвете, внутри также пропустите максимально через каждую клеточку сердце. Поблагодарите его за то, что оно бьется. Легкие за то, что дают вам возможность дышать. Желудок. Видите, как он улыбается и радуется, что вы на него обратили внимание. Поджелудочное. Желательно постарайтесь увидеть каждый орган в разном свете. У каждого будет свой цвет. Печень. Желчный пузырь. Кишечник. Тонкий, толстый. Луговица 12 кишки. Почки надпочечники органы малого таза мужчины и женщины кто слушает меня у кого операции были и нет какого-то органа просто это место заполните тоже светом и любовью опускайтесь дальше на гениталии это тот орган, который воспроизводит новое потомство тоже поблагодарите его за то, что он у вас есть и мужчины, и женщины. Потому что дальше будет серьезная работа. А теперь дальше. Ваша задача сейчас спросить у себя, зачем я живу? Зачем я пришла в этот мир? Или пришел? Что от меня Хорошего ожидает эта планета Земля. Зачем я не развиваю свою, свой ум? Зачем я мало учусь? Зачем я злюсь? Зачем я... Обзываю у других. Зачем? Чтобы что? Что будет, когда я останусь на этой планете и выживу? Какая будет от меня польза? Что будет, когда я умру? Теперь снова обращайтесь к дыханию и вспомните, что вы светящееся существо в материальном теле. Вы душа, которая пришла в этот мир для того, чтобы сделать его лучше для себя и для других. Вы, я, любой из нас, мы пришли в этот мир, договорившись ранее с своей душой, с чем-то высоким, но мы об этом забыли. И это материальное тело только кушает, празднует, живет в зависти, в страхе, боится делать новое. А теперь скажите, обнимите себя и скажите «благодарю тебя, моя душа, благодарю тебя, мое тело, благодарю тебя, мой ум, за то, что сейчас я имею возможность услышать себя». Дальше практика продолжается таким образом. Повторяйте за мной, желательно вслух. Слово ⁇ это вибрация, и это идет наверх. Это энергия. Если у вас нет возможности говорить вслух, хотя бы шевелите губами. Если и этой возможности нет, повторяйте за мной слова вслух. Я прошу... Прощение у себя, у своей души. За то, что мало уделяю себе внимания. За то, что ленюсь. Я сейчас говорю про себя. Каждый у себя. Находите то, что у вас есть, повторяете за мной или добавляете свое. За то, что ленюсь, не всегда делаю то, что знаю, важно. Я прошу у тебя, моя душа, за то, что я не всегда принимаю людей такими, как есть. Бывают случаи, когда я злюсь, включаю штам ⁇ прости меня, моя душа ⁇ Я прошу у себя, у своей души, у своего тела, у своего ума. Прощение за то, что я отказываю себя, себе, иногда жадничаю для себя, жалею тех людей, которых не нужно жалеть. Я прошу простить мое тело, мою душу за то, что я Мало медитирую, я знаю, что нужно больше. Я прошу себя прощения за то, что я не всегда, не каждый день делаю упражнения физические, нахожу для себя отмазки. Я не каждый день... Изучаю английский, который знаю, что мне нужен. Я прошу у себя, у своей души, у своего тела прощения за то, что иногда обижаюсь. Да, иногда обижаюсь на других людей, особенно родных. Это меньше, но это есть. Продолжите список свой за что вы просите прощения у своей души и у своего тела. Теперь мы переходим к прощению тех людей, которых мы ненавидим. Русская вата прощает украинскую вату. Украинская вата прощает русскую вату. Я говорю условно для того, чтобы все поняли, что наша задача сейчас объединиться, принять друг друга. И как на войне пленных не убиваем, так же и в жизни, в чатах, в соцсетях попытаться понять, что происходит в мире. Попытаться понять и принять, что эти люди тоже пришли со своей задачей, с миссией. И любовь порождает любовь. Я прощаю и прошу прощения. У тех русских, на которых я злилась. Это было мало, но было чуть-чуть. Я принимаю и прощаю вас, дорогая русская вата. Я принимаю и прощаю вас за вашу неосознанность и тупость. Я принимаю и прощаю нас, украинцев, с нашей омега-3 и с их тупостью недалекостью. Я принимаю и прощаю, что я ставлю штампы для того, чтобы проще объяснить вам, которые меня слушают, что только через принятие других людей, принятие и прощение себя, мы открываем зеленый коридор, как сейчас говорят на войне, дайте зеленый коридор, чтобы спасти людей. Я это говорю для того, чтобы... «Вы лучше меня услышали» и дали зеленый коридор любви, принятию. Чтобы больше людей покаялось, я благодарю тех людей русских, которые пишут мне, звонят мне и плачут, и рыдают, и просят прощения за всех русских людей, что допустили эту вату. Да, это такие люди есть, их меньше, к сожалению. Я благодарна тем русским людям и украинцам, тем, кто неосознанно и глупы со своей ватой, что, потому что я понимаю, сколько надо мне вкладывать, расти сама, самой, вкладывать в себя, чтобы помогать тем, кто сегодня заблудился. Те, кто на поле боя, те, кто в подвалах, тех, кто убивают, тех, кто защищаются, тех, кто защищает свою землю сил в духовом любви от всех нас, тех, кто идут убивать и не знают, что они пришли убивать себя же, посылаем любовь, все вместе пошлем им любовь Через вот этот канал, который мы сейчас с вами взяли, этот зеленый коридор. Отправьте им этот зеленый коридор. Это работает, это мощный эгрегор силы, любви, и мы проводники через Бога. Если мы сейчас не восстановим свои души, не начнем думать, расти, мы себя уничтожим сами. Пришло время серьезных перемен. Техника «Зеленый коридор», который сейчас мы с вами сделали, мы заканчиваем ее следующим образом. Обнимите себя, поднимите голову кверху, к той силе, которая посылает вам любовь. Дальше откройте руки вширь, потом поднимите их вверх. Увидьте, как ваши ангелы улыбаются и как еще больше посылают вам силу в ваш позвоночник. Как сверху на вас идет огромная сила потока любви, и Бог, который посылает вам эту любовь, плачет, потому что он радуется за то, что вы сейчас открыли этот коридор любви и света. Снова сделайте вдох и выдох. И так несколько раз вдох и выдох. Руки можете положить на колени, погладить свои колени, бедра, почувствовать свое тело и увидеть, как вы светитесь как происходит исцеление вашего тела. Возможно, у вас слезы сейчас, возможно, вы улыбаетесь, у каждого свое. Но в этот момент идет исцеление вашей, вашего ума, души и тела. Техника «Зеленый коридор» — это та техника, которая спасает каждого и всех нас. Благодарю вас за то, что были со мной. Как только приходит к вам злоба, как только приходит к вам желание кого-то сказать, обгадить, спорить, вдыхайте и вспоминайте технику Зеленый коридор. И да прибудет к вам сила, которая спасет нас всех. Вата русская, вата украинская. Простите за такие слова, но это было проще, чтобы объяснить, что мы сейчас творим и куда мы себя ведем. Всем спасибо, буду вам признательна за то, что напишите свои ощущения. Я закрываю этот чат, пусть останется этот зеленый коридор в виде вашей силы.